Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня происходят интересные события. Сегодня 13 июля 2018 года. Много всякого пафоса в чатах и везде. И я хочу внести еще небольшую ясность, пользуясь этой ситуацией. То есть во многих чатах там усолится тема. По поводу плана продвижения мегаватт-контрактов и щедрых подарков, что я от своего имени за продвижение мегаватт-контрактов э, плачу, то есть даю бонусы шикарные и разбазариваю деньги э, вкладчиков, э, вкла... не вкладчиков, а инвесторов, э, акционеров и так далее. Ну вот, отвечаю на этот вопрос математическими цифрами. Математика такая хорошая тема, что с ней невозможно спорить. И с чего все началось? Откуда деньги? За какие деньги я покупаю материальные ценности? Например, недвижимость, например, автомобиль. Марки Volkswagen Таурек и так далее и тому подобное. То есть, вот моя страница ВКонтакте, вот мой номер телефона, в WhatsApp, пишите, обращайтесь. Я вас научу зарабатывать деньги. И поехали. Откуда деньги ЗИН? То есть. Мегаватт-контракты, которые мы продвигаем, я их покупал за собственные деньги. Откуда у меня деньги? Пожалуйста. И сколько у меня мегаватт-контрактов, кстати. Смотрим. У меня в новом личном кабинете 79 797 мегаватт-контрактов. И на май... My... Этервалет 966 тысяч. То есть, если мы эти две цифры сложим, то у меня будет более, чуть более миллиона мегаватт контрактов. Я их купил 14-13 марта 2018 года. Я купил ровно миллион мегаватт контрактов. И до сих пор не потратил их, не продал, не перепродал и не занимался никогда ростовщичеством на своих мегаватт контрактах. Я купил их на 5 миллионов рублей, то есть миллион контрактов по 5 рублей на 5 миллионов рублей. Нажимаем приобрести смарт-контракты. Вот 5 рублей они стоили в марте. Если бы я хотел наживаться, перепродавать и не строить успех компании, не заниматься продвижением компании и не э, эту технологию не поднимать с колен, так сказать, то я бы просто заработал кучу бабла, ну, к примеру, уже в конце апреля. Я бы за 90 миллионов продал эти мегаватт-контракты. Ну, как Александр Сергеевич Кувышов утверждает, что на 700 миллионов рублей проданы мегаватт контрактов. То есть я бы просто свои все контракты, если бы я хотел навариться, нажиться, стать супер-мега-богатым олигархом, я бы продал все свои миллион контрактов уже в конце апреля за 90 миллионов рублей. Или в любой другой момент времени. Или в конце мая, или когда угодно. Но я так и не продал ни одного своего мегаватт контракта. А почему? А потому что деньги меня абсолютно не интересуют как ценность, ради которой можно эту жизнь жить. Я просто умею жонглировать ими так, как делают жонглеры в цирке. И как я это сделал? Рассказываю свой секрет успеха, как стать миллионером за счет банковского кредита и используя знания и современные технологии. Я попросил свою маму, она пенсионер, вернее, не то, что попросила, ей пришло предложение со Сбербанка о взятии, о выдаче кредита. Она уже у меня три года на пенсии, но ей пришло предложение. Предложение следующего порядка вот оно заявление нет а так не это открыл заявление так вот оно. индивидуальные условия потребительского кредита под 15 9 процента годовых 2 миллиона пятьсот сорок пять тысяч рублей открывая покрупнее чтобы вам было видно Ставлю еще плюсик покрупнее. 2 миллиона 545 тысяч рублей. Мошкина Екатерина Карловна. 29 декабря 2017 года. Это был предновогодний праздник. Вот ее роспись. Там Новый год, так сказать, начинался. И я маму попросил взять кредит мне на день рождения. Грубо говоря, вот видим росписи везде. Реквизиты все. 29 декабря были сданы документы. И 21 января. Были, были, была получена сумма 2 миллиона пятьсот пять тысяч рублей ну и была навязана страховка которую мы естественно успешно вернули вот это образец заявления руденко алексея Викторовича грефу германа оскаровича страховка двести шестьдесят тысяч кредит 2 миллиона пятьсот сорок пять тысяч рублей вот чеки об отправке Руденко Алексею Викторовичу в страховой компании и Грефу Герману Оскаровичу Почтой России по шестьдесят одному рублю, то есть одинакового веса письма, потому что ну, бумаги одинаковое количество и мы получили кредит прям получили его и сначала я подумал, что такой суммы будет недостаточно, чтобы купить собственную недвижимость. И я решил эту сумму, рискуя осознанно, мы рискуем каждый день, постоянно, приумножить. И каким образом я это сделал? Я на полтора миллиона рублей купил криптовалюту призом по 65 рублей в среднем ну там 63 62 разные ценник в среднем берем 65 рублей и у меня получилось 23 тысячи монет а второй а вторую часть денег в размере 1 миллиона рублей я стал использовать для обмена скупки и продажи криптовалюты. Почему 1 миллион рублей? Потому что Сбербанк онлайн позволяет в сутки переводить 1 миллион рублей. 1 миллион рублей по 65, вернее я скупаю по 62, ну на сегодняшний день. То есть скупаю дешевле, продаю дороже. Занимаюсь обменом, меной. Разделю на 62 и получается, что в среднем у меня оборот в сутки по продаже и обмену криптовалюты призм составляет 16 тысяч монет на обмене. Только на обмене. Не говоря о том, что у меня есть еще собственный баланс. И этот баланс вот я нарастил. Получается, сколько я зарабатываю в день. Если я в день сделал обменов на 1 миллион рублей, а вы это легко можете отследить, вбиваете вот этот мой номер кошелька на блокчейне Prism. Это ком, Вот сюда вбиваете. Давайте это все проверим. Вот сюда берете, вбиваете, нажимаете Enter. Здесь показывает весь баланс. Выбираете раздел «Мои транзакции» и вы можете за весь период времени отследить все транзакции, нажимая вот сюда. Здесь 45 страниц с транзакциями за весь период пользования мной кошельком. И вы увидите сколько входящих исходящих транзакций ежесуточно. И меня перепроверите. Так вот. 16 тысяч монет в день. Это транзакции. Я продаю сегодня по 65, а скупаю по 62. Имею 3 рубля с каждой монетки. Умножаю на 3 рубля и получаю 48 тысяч рублей в день. Я зарабатываю только на разнице курсов валют. Но я их не обналичиваю и не вывожу там для своих трат. Поначалу я так делал. То есть я эти же деньги оставлял вот сюда и наращивал баланс. То есть... В месяц на 30 дней умножаем. В месяц в среднем 1 миллион 451 тысяча рублей. То есть полтора миллиона рублей в среднем я увеличиваю и увеличиваю свой кошелек. То есть на 16 тысяч монет. И в итоге я дошел до того, что у меня кошелек был... Э Буквально за несколько месяцев там, ну вот он сейчас, как бы есть 70 тысяч монет и более. То есть это я вам говорю то есть только по одной сбербанковской карточке. У меня есть сбербанковские карточки моих братьев, которые тоже занимаются обменами. И мы через их карточки тоже по такому же принципу на кредитные деньги занимаемся обменами. И в среднем, в среднем получается, что я сегодня имею вот такой баланс. Что это в цифрах? Это 14 850 монет. Это только в месяц майнится. 14 850 умножить по 65. И получается 1 миллион только майнинг. Плюс прибавим 1,5 миллиона на обмене. Итого 2,5 миллиона в месяц. Это минимальный доход только от деятельности связанной с криптовалютой призм. Это минимальный доход. Соответственно, я не использую эти все деньги, потому что у меня очень маленькие потребности. Мне не нужны золото, бриллианты, какие-то изыски, яхты, курорты, там, отдыхи на Ибице или еще где-то. Я всего лишь вам показываю, откуда берутся деньги. В PRISM я участвую с декабря 2017 года. Это получается... Считаем январь, февраль, март. Три месяца, три месяца до того, как я пришел в проект в марте месяца и записал первый вебинар 13 марта э, в компании ⁇ Источник энергии ⁇ За три месяца в призм э, я, ну, не за три, за два, я заработал там вот эти 5 миллионов рублей. Потому что кредит был взят в январе, ну, вернее, 29 декабря был подписан, там в январе перечислен после праздников. То есть за два месяца я заработал 5 миллионов рублей. На эти 5 миллионов рублей я купил, как я вам и показывал. Э так, где он у меня? 1 миллион контрактов. Мегаватт контрактов. Здесь купил. И вот у меня в личном кабинете часть, в новом. Я их до сих пор не трогал. И дальше продолжал заниматься криптовалютой призм. И это мой основной доход, с которого я живу. И потом происходит апрель, март, вернее апрель. В апреле я покупаю недвижимость и покупаю автомобиль. И это все за счет криптовалюты Призм. Поэтому я плачу такую щедрую и платил и продолжаю платить те, кто будут участвовать в мегаватт контрактах, щедрую вот эту партнерскую программу. Можете ее прочитать, поставить паузу на видео. За все время было подарено порядка 15 iPhone 8 Plus и 4 ноутбука Apple MacBook Pro. И несколько кошельков с 10 тысячами монет призм было подарено. И было вот это вознаграждение переведено в сумме 949-990 рублей Елене Реймхе за выполненные квалификации. И плюс еще мегаватт контракты дарились от плюс 10% к покупке, плюс 20 и плюс 30 и продолжают дариться. То есть это... План продвижения мегаватт контрактов работает и по сей день. Все вырученные деньги с продажи мегаватт контрактов я отправляю в компанию, источник энергии, а, генеральному директору, президенту компании Александру Боброву. Помимо этого я отправляю деньги в качестве зарплаты сотрудникам, которые выполняют техническую работу. То есть мне, Александром, присылаются реквизиты людей и я отправляю им зарплату с вырученных денег с мегаватт-контрактов. Я ни разу ни одного рубля с продажи мегаватт-контрактов не потратил на себя любимого потому что мне это не интересно и не нужно, потому что у меня и так достаточно денег для того чтобы жить так как я хочу и делать то что я хочу. Поэтому ребята, если среди тех кто будет смотреть это видео найдутся ребята, которые захотят так же самое, зарабатывать по 50 100 200 300 тысяч в день вот моя страница вот мой телефон Звонить не рекомендую. Пишите в WhatsApp аудио потому что телефон постоянно звонит, круглосуточно от обращения. Очень большой круг друзей. Вы видите, там десятки тысяч человек только в социальных сетях, плюс подписчики на канале. И я не успеваю, то есть, ну, поднимать трубки, потому что постоянно происходят звонки. Но когда у меня есть время. Я отвечаю на аудиосообщения, на текстовые сообщения и по порядку обрабатываю все эти сообщения. Всех возьму в команду, приму без проблем, дам вам наставников, руководителей со своей первой, второй линии. Во всех регионах в России и в других странах у нас есть последователи, правоведы криптовалютчики, призмовцы и так далее. Состыкую со всеми этими людьми и вы будете работать в едином порыве, в единой команде. На этом благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. До скорых встреч, успехов друзья. Будьте все богаты, счастливы в прямом самом глубоком смысле этого слова. Духовно богатым, материально богатым, в семье богатым. Чтобы было много детей, родственников, друзей, на работе, в бизнесе, в делах. Чтобы все было волшебно. Успехов вам. Всего доброго.